Всем доброго времени суток, с вами Катамкали, американская ПТшка 10 уровня Т110Е3. Карта Фьорды, Игрок. Ну не знаю, сломба что ли. Идет вторая минута, счет 0-0. Мне вот интересно, почему такая несправедливость? Я вот хотел, да, про эту комбашенку? сказать Почему у Е4, да, вот Т110Е4, это, ну, пт с башней, которая та же американская, и американский тяжелый танк Т110Е5. У них вот эти комбашенки без проблем пробиваются. А вот у Т110Е3 эта башня, в принципе, не является уязвимым местом. Ее не так-то просто пробить. Почему такая несправедливость, да? Непонятно. Но 810 урона получает там, по-моему, Як-ПЗ. Ну да, здесь заоблачное бронепробитие По-моему, 375 единиц Танкануть, конечно, такой снаряд проблематично Расточительно у нас сегодня игрок Куча золотых снарядов Ну там 5 штук всего Фугасных Плюс там, да, дом поек Золотые ремка, аптечка здесь такой минус по итогам боя, что, мама, не горюй. Три выстрела, две 265. Вот здесь не удается Т-28 прототип пробить. Ну, не каждому же снарядом урон наносить, а то будет слишком жирно. Аккуратненько Т110Е3 выкатывается против восьмерка. Они фугасами стреляют. да? 18 единиц урона. Все, почувствовал свою силу Т110Е3. Пошел вперед. Или согрелся на фугас. 807. Да, тот ему 18, а этот ему 807. <саспоркутся> Равнозначный обмен вообще. А счет уже 2-5. Нет, уже 3-5. Уничтоженный противник. 110 делает счет 4-5. надо как-то поаккуратнее, да, не получить. От Яги там на тысячу с лишним. Ну и с третий разочек огрызнулся. и, по-моему, он будет третьим уничтожить. Да, так и есть. Счет 6-7. По прочности команды почти что сравнялись. Ну, небольшое там прям преимущество у красных. Решает, по-моему, да, отступить, поехать к базе Видит, что там на левом фланге все плохо Союзников поджимают, они начинают потихонечку, да, проваливаться там Отправляться в ангар Ну, хотя нет, не так, чтобы прям сыпались, счет 7-8 Ну, вот, вот по этому направлению иногда ехать вперед, конечно, чревато там бывает На островочке заседают всякие ПТшки, да, и союзники вот так Прорывая это направление просто попадает там, да там достаточно одной двух ПТшек, чтобы наказать за такую безалаберность. Поэтому здесь надо крайне осторожно действовать. Ну не знаю, возможно этого 110 и 10 я опасался. Ну хотя нет, просто смотрел на карту и предвидел дальнейшее развитие событий, что надо возвращаться в оборону. Здесь тоже опасно. Там Эмиль второй. Ну, его, возможно, на себя отвлечет. Т-26. Счет 9-11. Ах, не успел. Ну, Придется, ехать к нему. Да, против такого бронепробития, я смотрю, даже башня у эмили не танкует. Да, неудачно, конечно, сейчас получается Куда-то в землю там попадает снаряд Такой был ответственный момент, как же так? Ну ладно, вторым снарядом исправляет свою ошибку 110 Но если бы первым уничтожил, сохранил бы аж 422 единицы прочности Ну ничего, еще 1218 в запасе 703 продолжает, да, не успел я озвучить. Хотел сказать, продолжает обороняться. Как-то уже его уничтожили. Счет уже становится 10-13. В союзниках из живых один только кранвагон, у которого половиной прочности остается. Сейчас вот там с двух сторон зажмут, гвардейцы с леопардом. Кранвагон, конечно, посерьезнее миля. Мимо. Успевает кранвагон спрятаться. Ну, оба этих чажа шотные для 110-го, но там еще один где-то. они а, не, все, нет, он, они там. Все, все, все оставшиеся противники втроем напали на кранвагон. Это что это за выезд такой был, я не понял. Зачем он это сделал? Если хотел выглянуть, то, ладно, понятно там, да, подсветить, посмотреть, где хотя бы 110 Но зачем так сильно выглядывать? Можно было слегка там туда-сюда. А он прям на весь корпус высунулся из-за укрытия. <связь> успевает, успевает 110 еще одного противника уничтожить. Он там пытался нырнуть в канаву, но не успел. танкует, танкует леопард, ну вот бывает и так, да тяжа пробивается в башню в, в лобешник просто, а какой-то картон берет и танкует, тоже да непонятный поступок леопарда, куда он летел, куда он стремился, так ну понятно, что он да рассчитывал успеть там возможно до перезарядки, но что такая нетерпелка, да вот все делается элементарно. К примеру, да, кто-то начинает позиционную перестрелку вести, вон тот же гвардейц, 703 там, приедет. Леопард мог спокойно, да, потратить немного больше времени, объехать эту гору и выехать, так сказать, в тылый 110-му. Ну, или кто-нибудь другой. И все, у 110-го не было никаких шансов. А вот, вот это вот поступок, конечно... Две восьмерки. Единственная неприятность может быть, если они окажутся где-то да, с мягкой стороны. Если встретить лоб в лоб, шансов у них практически нет. Ну, золотом в НЛД там можно, конечно, пробить. Посмотрел здесь, никого нету. Поехал с другой стороны, да? Где? где же противник? Всего пять золотых снарядов, я смотрю, осталось. Ах, не попадает по гвардейцу 110-й. Ну, по крайней мере, известно хотя бы, где один противник. Он сейчас, скорее всего, убежит, конечно, не будет же он на месте стоять. Где 703-й? Сколько у него, кстати, прочности? Ну, 703 уж точно шотный, а вот гвардеец тут как повезет. Может, альфа пройдет, не пройдет. засвечивается здесь. 703 И сразу же отправляется в ангар. Тоже как-то неаккуратно он, конечно, здесь сыграл. Опять, опять гвардейц, но теперь ему некуда бежать, прячется за камнем. Ну, гвардейца только шанс это пытаться закрутить 110-го, да, к примеру, сейчас вот выскакивать, там, надеяться на то, что если у тебя попадут, пробьют альфа не пройдет, там, ну... А он что-то вообще сделал непонятно. Что он сделал, я не понял. Зачем он выехал просто в поле вот так вот остановился? Как в одной команде, да, да еще в живых остались только... Ну, да, гуслит здесь там пытается заехать, но ты слишком далеко, товарищ, надо было, если куслить, тогда уж крутить, ехать. Наоборот... Да, на сближение, а он там за камушек прячется. 110-й. Да, тоже боится сближаться на тот случай, если укрутить начнут. Но здесь, в принципе, есть такие, да, укрытия, чтобы не дать ему закрутить. Он те же камни, те же остатки других танков. Есть все-таки